Итак, выгнали мы машину, скинули двери. Я сейчас просушил, прошел поэлементно. на чуть-чуть лампочкой, еще так, чисто на всякий случай, чтобы ускориться. И что мы делаем? Мы берем катер. И вот тут вот видно вот шишечку, которую нахожу у микросаринки. Я по ней просто бью катером. Даже если ее не берет, я хотя бы потом вижу, где мне машинка избивать. Тут, вот тут вот брало катером, не знаю, как попадаю я вместе с вами. Вот тут тут. Вот это катером я подрезал потом здесь будет шлифоваться машинкой смотрим по двери вот есть такая, которую можно типа шлифануть есть далее, вот ну, вам в камеру, наверное, видно, не будет я их вживую, еле замечаю желательно один источник света с какой-то линией, в которую можно Ну тут допустим линия окна есть В которую можно смотреть эти соринки Выгнать если на улицу Просто под солнечный свет Ее не увидишь Все, уже даже и не берется Я обычно беру Лампочку ловлю прямую И на нее не спеша проходишь Да, такие микросол, которые даже, О, вот это вот возьмется рядом с ручкой лак после покраски прошло где-то часов 5 в общем и один круг инфракрасный даже сор пилится отлично все вот так подтачиваем их аккуратно и потом лепесточек на машинку тоже покажу я сначала пройду все элементы катером по его потом машинку возьму очень просто далее что нам нужно это 1500 на сухую там где было крупное соринка я, типа по голове и так собью есть и 3000 лепесточек плута на мягкой подложке такой проволочки Все, ни шагрень не испорчена и соринка подпилена. Смотрим дальше, где мы тут еще точились. Ну, как-то вот такими незатейливыми движениями все это делается. Сейчас я вам так в двух точках показываю. Я весь борт перефигачу. Посмотрите, какой он будет пятнистый. Хотя по факту машина в нормальном виде. Пару крупных соринок. Все остальное, вот эта мелочь, ну, вот в одно касание. такой примерно результат. И это количество тех соринок вот, на двери, где крупные были. Вот там я машинкой прямо, потому что растирал брусочком. Вот это прям очень крупное крыло и дверь. Вот это все остальное это мелочь, которую на улице не будет видно. То есть сор я для себя делю на три, скажем так, параметра. Те, которые цепляются за руку, те, которые можно спилить катером, и те, которые катером уже не берутся. Так вот те, которые можно спилить катером, маленькие типа цепляются еще, и те, которые на руку не берутся, их вообще на улице не видно. А те, которые цепляются за руку, ну это, извините, это бревна, То есть, их, ну их и на улице. Сейчас еще фиганем эту дверь по бырику. Чтобы вы понимали, это все один и тот же день, когда я это все открашиваю. Переходим на маленькую. Там полная дополировка у меня против вторым номером Потому что тут где маленькая машинка тер Видно вот такие вот Ну это именно где маленькая нагрузка хорошая И она получается рисует Кругом Сейчас мы еще возьмем Толщик Пробежимся У завода 110 У нас 120 125 Вверху должен быть потоньше Да, 106 Потому что батончик всегда тоньше 111 108 114 110 Опа, 93 В центре двери Чуть-чуть сэкономил где-то я Ага, с краю поддал ну, То есть в общих параметрах Грубо говоря от 100 до 100 И тут тоже с края До 100 Разбежек есть Ручное нанесение Извините Ну хотя бы не Не 250 Вторичным украсом это не прилепишь никак снизу понятно тоньше, вот такие вот результаты у нас по уголкам. Так, хорошо, хорошо, сейчас второй номер, желтенький круг, я чисто мягкой покажу, <как> тут полная полировка. машина уже была помыта с глиной, пройдена еще раз под полировку и погнали Остается вот эти еще пройти, но это надо маленькой машиночка, аккуратненько. И в принципе наша работа, можно сказать, закончена тут. Дальше ее надо будет подвоск, всю машину, обезжиривать, но это уже совсем другая история. Нам важно, чтобы цвет совпадал. Тут, -то, собственно, вся работа была вот, вот эта вот вся работа проделана только лишь из-за того, что когда здесь была замена двери, я так понимаю, это в Германии, наверное, просто не попали в цвет и раздулись на соседние. Все. А мы при своем ремонте решили сделать, ну, по, скажем так, просьбе хозяина, в толщину эту дверь сделали ее поставили, она заводской цвет не совпадает с этим. Этот, получается, светлее, И в нем крупнее зерно было. И только из-за этого вот это вот все надеемся что больше тут ничего ну цвет четенько ее на улицу вчера выгонял смотрел то есть по по главному вопросу все четко по толщине в принципе для ручного окраса более чем пойдет сейчас дополируем расклеим посмотрим да такие зацарапанные штуковины сейчас будем полировать главное тут Сильно не греть, потому что это по сути Сам по себе пластик черный То есть тут ни краски, ничего И начинаешь, когда тереть, он может поменять Из-за перегрева свой цвет Ох, круг пыльный Вытираем, смотрим, отлично, остается вторым номером бахнуть. Вообще вот эти пластиковые штучки очень нежные и желательно броней затягивать, потому что вот эта полировка это на 4 мойки, и потом им опять хана. А так броней затянули и забыли. Красота В принципе, свою часть работы я Полностью выполнил Мне все нравится, меня все устраивает Приедет ПДРщик Вот эту вот уберет одну Поставится зеркало, обработается все воском И всего хорошего Класс Не экономьте на материалах потому что качественный материал это залог вашего успеха а разница в цене между дешевым и материалом и дорогим на общем итоге работы вот такая а кайф от работы это самое главное всем удачи, пока